Теперь виды, части каляма, части каляма, аксам. Значит, калям, вот, вот мы здесь же прошли все слова, вот эти все примеры, да, например, Мухаммадун, мусафьор, мунафьор, и да, Хадара, Алюстазу, ансата, Атталямиду, асамау, Сафиятун. Смотрите, сколько всяких слов, да? Знаете, знаете, что здесь мы вращаемся вокруг трех частей. Здесь только три части каляма. И вот, вот эти, аксамуль калям, вот эти вот, мы сейчас будем проходить. Какие эти части каляма? Смотрите. Исам, фи'аль, харф, который пришел со смыслом. Исам, имена, фи'аль, это действие, и харф, который приходит со смыслом. Исмон он, фи'аль он, джа'алимана, у которого харф, у которого есть, это вот предлоги, например. У него приходят смыслы. Пришел он со смыслами. То есть, вот эти все те предложения, которые я вам сказал, Мухаммаду Мусафирун, аль Мунафион, и да Хадара, Аль-Устазу, Ансата, Ат-Таламиду, Ас-Самау, ас они, значит, здесь вот в этих предложениях три элемента есть. Либо Исам с Фиалем, может быть Харф присутствует, либо Исам с Харфом, либо Фиаль, в общем, здесь... Фиаль, ИСМ, ИСМ, Фиаль, Харф, ИСМ, Фиаль, Харф, вот здесь и все. Четвертого не дано, четвертого не дано. Значит, а вот как теперь нам понять, где же здесь ИСМ, а где здесь Фиаль, а где здесь Харф? Давайте разбираться. Вот для этого наука есть целая наука. А вы сейчас новички, к примеру, да? Вы не понимаете. А как это все разобрать? Где здесь Фиан, где здесь ИСМ, а где здесь Харф? У Исма есть свои признаки. У Фиаля есть свои признаки. Итак, и так, и так, и так. значит мы сказали Калям. Мы поняли определение Каляма. Его виды мы поняли, что он состоит из трех частей. Либо это Исм, либо это Фиаль, либо это Харф, который пришел именно со смыслом. Не такие Харфы, то потому что есть Харф, например, Алиф, Харф Ба. У него нет смысла. А вот, например, есть Харф Фи или Харф. В которой мы клянемся, клятвенный харф. Валлахи, говорю, говорим, когда. В Валлахи, клянусь. Вот это харф, у него есть смысл. Значит, Исм. Аляматуль Исми. Признаки Исма. Их основные, смотрите, Аль-Хавду. Аль-Хавду. Аль-Хавду. Аль надо запомнить это слово, потому что оно очень часто будет приходить. Аль-Хавду. Аль-Хавду это когда имя заканчивается на кясру. Или производную от этой кясры. Понятно, да? Когда заканчивается на кясру, например, Алямату Аль-Исми. Смотрите, я вам прочитал Аль-Исми на кясар. Значит, вот это слово, вот это слово, она в состоянии хафт. То есть у него хафт есть. Кясра, они называют это хафт. Хафд", Аль-хавду. Потом оттанвину. духуль, То есть у него есть. У Исма есть Танвин. аль Потом на него заходит несколько вещей аль алиф валям, когда заходит Духулю Аль-Алифи-Вал-Лями, Алиф-И-Лям впереди стоит слово. Или хуруф хавды заходит. хуруф хавды есть. Мы их еще называем хуруф джар Значит, признаков у четыре основные. Хавд-Танвин, валям, лям хафты. хавды Давайте разбирать, давайте все это разбирать. Аль-Хавду. Что такое Аль-Хавда? Это я когда вам говорю. Гада китабу Бакрин. Это книга Бакра. Вот Хавд, вот видите, Бакр в состоянии Хавда называется. Когда у него Кясру вы увидите, вы говорите, Бакр в состоянии Хавд. В состоянии Хавд. Значит, он, почему спрошу? Потому что он заканчивается на Кясру, скажете вы мне. Китабу Бакрин, книга кого Бакра, и у нас зовут Бакр, понятно. Гада Китабу Бакрин, это значит хафт. Следующее Танвин, мы сказали. У Хейна Ивин Тандурун, смотрите Хейна Ивин на Танвин заканчивается. Бакр тоже на Танвин заканчивается, это еще один признак ИСМА. Везде. Какое-то слово вы увидите, которое заканчивается на танвин. Вы можете сразу сказать: это ИСМ. А-ля Вы теперь знаете, что признаки его Исма есть хафт, когда он заканчивается на кясру, и когда он заканчивается на танвин. Пусть это будет танвин Фатха, пусть это будет танвин кясра, пусть это будет танвин домма. Как вот в данном предложении вы теперь его сможете. Мухаммадун, Танвин есть? Есть. Мусафирун, Танвин есть? Есть. Это два Исма, значит. Исм, Исм. Аляйму Нафион! Танвин есть? Нафион есть. И Хадр Алюстазу ансатат талямизу. Здесь не видно танвин. А сама Соафиатун. Смотрите, танвин есть? Есть. Это значит Исам. Интересно, уже мы. Вы уже даже смысл, может быть, даже не знаете, но вы говорите: Мухаммад Исам, Смусафирон Исам, Нафион Исам, Сафьятун Исм. Почему? Ну, потому что там танвин есть. А если бы еще кесра там была бы на конце, на конце слова, я бы тоже сказал, это второй признак уже. Давайте изучать третий признак. Значит, Хафт Танвин. Дальше, когда на него, на это имя заходит Алиф Ильям, Алиф Аль Алиф Ильям впереди слово Аль есть. Например, было Фарасун, стало Аль Фарасу. Было слово Гулямун. Стала «Аль-Гуляму». Было «Роджулюн», стала «Ар-Роджулю». Потому что зашли «Алиф и лям. аль «Аль-Фарасу», «Аль-Гуляму», «Ар-Роджулю». Даже вы не знаете смысл этих слов, но вы уже говорите «Аль» впереди стоит. «Аль» – это уже еще один признак, третий признак того, что эти слова – имена. Значит, вот здесь смотрим. Мухаммаду Мусаферу мы поняли. «Аль-Ильму» – смотрите. «Аль» – вот она. «Аль-Ильму» аль здесь мы видим Аль. Дальше. Идахадара Аль-Устаду. Аль-Устаду. Аль. Видите? Это значит тоже признак исма Аль. Атталамиду Аль впереди стоит. Или ас-Самау. Аль впереди стоит. Смотрите, сколько теперь у нас имен добавилось. По трем признакам мы уже... Даже по двум признакам мы уже обнаружили, что здесь у нас одни имена. Аль, потом вот здесь Танвин, вот здесь Аль, Аль, вот здесь Аль и Танвин. Вот здесь Танвин, Танвин. Все это Асма, это значит имена. Это все имена. Все поняли мы с этим. Теперь, когда заходит не Алиф Алям, а когда заходят еще впереди Хуруфуль Хавды стоят. Еще Хуруфуль Хавды. Вот мы сказали, аль-хафт есть, это когда имя заканчивается на кясру или что-то производное от этой кясры. А почему она заканчивается? Значит, впереди стоит какой-то действующий фактор, который влияет. Вот это вот хуруф аль это вот и называется действующие факторы. По-арабски это называется амели. Амели, которые влияют на это слово и ставят его в состояние хавда. Давайте же посмотрим, что же это за такие буквы хуруфуль хавды. Их очень много, кстати. Их очень много. Смотрим. Хуруфуль хавды. Мин. Аля. Альба. Вы с ними постоянно встречаетесь. Или клятвенные буквы хуруфуль касами. Клятвенные буквы, когда я говорю. таллахи, Билляхи. Вот это клятвенные буквы, три клятвенные буквы. Итак, хуруфы хавды, их, вот, мин, еще одно, иля, мин, иля. Пример. Захабту, мин, я вышел из дома, мин, аль-байти, иля, аль-мадрасати. Смотрите, в, модер, в сторону школы. То есть, я пошел из, из дома в школу. Я пошел из дома в школу. Видите, вот здесь мы видим, мин стоит. Если мин, вот оно, мин. Перед словом стоит, значит, это слово будет автоматически ИСМ. ИСМ. Мин Альбайте. Также здесь еще признаком будет Алиф и Лям. Также признак здесь ИСМа, что Кяс на Кясру заканчивается. Смотрите, здесь три признака у нас получилось. Что у нас в состоянии Хафт на Кясру заканчивается. Что у него есть Алиф Лям. И что на него зашла буква Хафда. То же самое «Иляль-Мадрасати» тоже. Вот это слово «Аль-Мадраса» что такое? Это «Исам» или «Фиаль»? Вы теперь можете смело сказать, что это «Исам». Почему? Потому что заканчивается на «Кясару». Потому что у него второй признак еще алифлям есть. И третий признак у него «Иля». Это «Хоруфуль-Хавды» «Иля». Теперь вы уже можете определять, где здесь есть имена. У вас уже четыре признака есть. Для того, чтобы найти имя. Четыре признака вы теперь знаете: Мин Ва иля Хуруфаль хавда. Ан, Ан, ала Алаль Байти, например. Алаль Мактаби. ля Алаль Курсии. На стуле. Фи в фильмас Значит, после фи придет имя, обязательно будет. Филь масджиди. Рубба. «Альбау», «Алькафу», «Алляму». Смотрите, я вам привел 9 хуруфу «Хавды», 9 основных хуруфу «Хавда». Они приходят перед именами. Они приходят перед именами. И еще три клятвенных буквы я вам говорил. «Валлахи билляхи таллахи». Значит, альвау, «Альба», «Атта». «Альбау», «Альба», «Ватта». И Аллах, как сам клянется в Куране, ват. Тини, видите, вау, вот это, вау, это клятвенная буква. Я клянусь Тином. У вас Зайтуни, также клянусь Зайтуном. У Синина и Тур, горой Тура. Здесь, значит, получается, что Алифилям признак. На кесру заканчивается имя, значит, это в состоянии Хафт. Это Хафт. Это Хафт. Понятно, да? дальше вау клятвенная стоит у него все мы говорим это уже признаков сколько признаков объединилось для того чтобы нам показать что это слово от тени она и хоть я даже не знаю смысл этого слова или а я не знаю перевода этого слова но я уже знаю что это и это имя Ватури то же самое тури. на на заканчивается заканчивается Видите, как все легко. Видите, как все легко. Значит, у имен мы поняли признаки имен. Давайте перейдем на следующее. Мы сказали, что есть имена, потом действия, глаголы. аль Фиален. Теперь давайте будем находить глаголы. Глаголы. У него тоже есть признаки. аля Признаки фиаля. Четыре. Я вам дам четыре. Как пришло в Аджрумии. Значит, «кад», частица код перед глаголом приходит, или син приходит перед глаголом, или сауфа приходит перед глаголом, или в конце глагола вы увидите та, та нис ас асакина, на сукун заканчивается, который та. Смотрим, код, примеры с кодом. Код. Код афляхалму минун. Код минун. Афляха, мы скажем, это фиаль. Почему? Потому что у него перед ним стоит «кад». Вы даже не знаете, как переводится афляха. Вы не знаете, как переводится аль минун Но вы код увидели, вы скажете, это признак фиаля, это признак глагола. Значит, глагол после него идет. Код афляха. Преуспели му'мины, верующие. Аль-му'минуна, вы теперь уже знаете, что это имена, потому что алифлям впереди стоит. Следующий пример. Код комати саляту. Код каматис соляту Смотрите, када все признак того, что после него и придет фиаль «Камат» – из соляту уже наступило время молитвы, наступило время на молитвы. Значит, кад вы все поняли. Дальше син, если перед глаголом придет син саякулю, смотрите, «саякулю». якулю, глагол есть якулю, скажет, скажет саякулю. А «син» пришло впереди, оно указывает на будущее время. «Саякулю» Вот это «син» значит указание на то, что после него приходит глагол. «Якулю» — это глагол. «Фиаль» «Саякулю суфа гау Глупые из числа, из числа людей. «Саякулю» «Син» Теперь «сауфа» «Сауфа нуслигимнаро» «Сауфа нуслигимнаро» «Сауфа» увидели? Значит, после него «нуслигим» – это глагол «нуслигим». Я даже не знаю смысл этого слова, но я увидел в сауфе, я говорю «это фиаль», значит «нуслигим», «наран», «наран», а «наран» будет «исмом», потому что у него «танвин», «танвин» стоит. Видите? Видите, как мы можем уже разбирать предложения, когда мы знаем какие-то уже признаки слов Признаки глагола, например, признаки имен. И последнее «таутанис сакина». То есть, глагол будет заканчиваться на «та» с «сукуном». ваколят ваколят имраату фирауна». Смотрите, «ва то есть это мы взяли из Курана. Это уже готовое. Но в действительности там «калят», она с «сукуном» заканчивается. Просто здесь другое правило есть. Когда встречаются сукуны, смотрите, здесь сукуны. здесь первый сукун, он должен превратиться в кясру, читаться с кясрой. Но на самом деле основа, вот калят, калят, калят им раату Вот это та, вот это та, это признак, признак фиаля. Таус, танис сакина. Та, мы его говорим, та женского рода, и она с сукуном, То есть это та, с женского рода, Та женского рода, И здесь также и говорится. И сказала им раату женщина или жена фараона, жена фараона сказала. Или вот здесь мы сказали пример то же самое. Кадкамат, смотрите, тоже был здесь та с сукуном. Кадкамат ас саляту вот она. Значит, здесь вот в этом предложении кадкамат ас саллату. Здесь два признака у фиаля. Первое это «кад», а второе то, что он заканчивается на «та» с суккуном, женского рода. «Кад камат ас-саляту», «Кад камат ас-саляту», «Ва тимура от фирауна». Теперь вы знаете четыре признаки фиаля и четыре признака исма. Четыре признака фиаля и четыре признака исма вы уже знаете. Отлично! Что же касается харфа, буква, буквы, или предлоги, которые. Здесь имеется в предлоги, харфы, которые пришли со, смы, со смыслом. Лисми валя То есть он говорит: Вы знаете, что у исм, у ИСма и у фиаля есть признаки, а харф, он говорит, у него этих признаков нету. У него таких признаков нету. Это то харф, это то, что к нему не присоединяется ни далиль, ни один из признаков имени, ни, ни один из признаков фиаля. Вот это вот определение харфа. Значит, у нас 4 признака исма, 4 признака фиана мы узнали. И мы узнали то, что калям... Калям состоит из трех вещей Исам, Фиаль и Харф, который пришел со смыслом. И мы узнали определение каляма. Это Лявзмуракмургвидуль бильвадай. То есть слово. Оно составлено из нескольких слов, должно быть, должна быть польза. И все это на арабском языке. Бильвадай. Вот это у нас сегодня был такой вот урок относительно каляма. В следующем уроке, Иншалла, мы уже с вами будем разбирать. درغوية تيمو بارك الله فيكم و الله خيرا خير الجزا سبحانك اللهم و بحمدك أشخدو الله إله إلا أنت أستغفرك و إليك